Всем привет! Ты смотришь Универньюз. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Как прошел День знаний в лицее имени Лобачевского и IT-лицей КФУ? Педагог КФУ читает лекции в штатах. В полку журналистов прибыла, для чего студентам-телевизионщикам вручали Лавровый лист и сухарик. Как говорится, в одной известной басне вот и лето пролетело. С самого утра первого осеннего дня повсюду встречаются нарядные старшеклассники – учителя с букетами цветов и новоиспеченных первоклассников. Увидев счастливых ребят, корреспондент Аделя решила разделить радость со школьниками, посетив торжественную линейку. Она узнала, что приготовил для учащихся лицей имени Ловачевского. Узнайте и вы.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 Клуб в этом году начинает функционировать. Клуб, олимпиадный, интеллектуальный клуб, прицель по Еще больше эмоций в торжественную линейку добавили творческие номера, подготовленные учащимися лицея.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 Адель Шмилова, Роман Самарин, Универньюз. 1 сентября, как и во всей стране в IT-лицее КФУ отмечается День знаний. Привнесли эмоции в торжественную линейку творческие номера, подготовленные учащимися лицея. Все подробности смотри далее. 1 сентября в IT-лицее КФУ прошла торжественная церемония, посвященная Дню Знаний. Замечательная погода порадовала учащихся гостей и родителей. Линейка прошла перед центральным входом в IT-лицей, куда приехал поздравить ребят с началом учебного года ректор КФУ Ильшат Гафуров. Ректор обратился в своей речи и поздравил не только ребят, начинающих учебный год, но и их родителей. Педагогический коллектив лицея и университета. Я желаю вам самое главное – хорошего настроения, здоровья, ибо как бы о здоровье не говорили, что это уже общепринятое желание, без здоровья очень тяжело учиться. Вот здоровье нужно, чтобы осваивать все те предметы, которые здесь преподаются. Здоровье нужно по жизни всем, кто вас окружает. Поэтому дай Бог вам здоровья, хорошего настроения, и чтобы вы оправдали прежде всего. Надежду ваших родителей. Воспитанники лицея показали свои творческие номера, танцевали и разыгрывали стенки. Я буду задавать тебе вопросы про девушек, а ты отвечай. Давай. Что делает девушку красивее? Конечно же, братал кот айфона. Ну, приходят все лучшие и лучшие дети, иногда даже кажется, что дети не могут прийти еще лучше, но мы очень гордимся нашими абитуриентами и теми школьниками, которые у нас учатся, потому что именно для них мы здесь и работаем. Это просто супер люди, супер дети, супер современные, и я еще даже сам себя причисляю к сегодняшней молодежи, поэтому, наверное, в том числе так говорю. Гости пожелали ученикам достичь успехов, приобрести умения и навыки, которые помогут им успешно реализовать себя после окончания IT-лицея. В этот день для ребят прозвенел IT-звонок, и уже завтра начнется ответственная пора, полная радостей и открытий. Аурелия Сташкова, Андрей Багаудинов, Универньюс. КФУ отправил своего преподавателя для обмена опытом в США. Обмен методами поможет обоим университетам. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина.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 быть высокими профессионалами и найти такие технологии, такие методы обучения, которые бы срабатывали в студенческой аудитории. На Американском университете Паду планы ITIS не заканчиваются. Кафедра открыта для сотрудничества с российскими и зарубежными университетами. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ Полку журналистов прибыла. В стенах Высшей школы журналистики и меди коммуникации КФУ вручили студенческие билеты студентам-телевизионщикам. Как это было, узнаешь в сюжете Дениса Панкратова. Будущее акула пера начинает свое плавание. Сегодня в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось торжественное вручение студенческих билетов студентам-телевизионщикам. Студенческий билет это не просто документ, уверяет директор высшей школы журналистики Леонид Толчинский. Это особый знак. Это уже Крайнейший показал в Федеральном университете, что ты уже прописан в том, что называется ⁇ Пусть большое образование, большое знание в профессию ⁇ В этом году такой знак получили 58 студентов. Кроме студенческих билетов, кафедра вручила будущим журналистам два символических подарка ⁇ сухарь и лавровый лист. Сухарь символизирует собой гранит науки, а лист лавра ⁇ лавровый венок, лучшую награду для поэта. Новые студенты – новый подход. В этом году упор сделан на развитие эрудиции у первокурсников-журналистов. Поэтому на первом курсе они познакомятся с философией и литературой. Впереди их ожидает 4 года обучения. А пока новоиспеченные студенты знакомятся с новыми товарищами и радуются поступлению в Казанский федеральный университет. Впечатления приятные. Сначала у меня тоже был страх. И не совсем я был уверен в том, что я хочу заниматься тут. Сейчас интереснее. И все-таки я надеюсь, что смогу развиваться больше именно как ведущий, потому что меня это больше интересует. А На самом деле было сначала волнительно, я переживала, думала вообще мое, не мое, но сейчас уже на первом знакомстве я поняла, что мне действительно это нравится. Мне это безумно интересно, очень необычные преподаватели, достаточно веселые ребята, мне кажется, будет здорово учиться. Денис Панкратов, Андрей Багаудинов, Универ -Ньюс. На сегодня это все новости. Будь всегда в теме Суниверньюз. До новых встреч.